Все люди делятся на две категории. Те, на кого можно положиться, и те, на кого можно положить. Так поднимем, друзья, бокалы за правильный выбор. Маразм это когда жена спрятала от меня бутылку коньяка и потом сама не может ее найти. Сарказм. Это когда я смотрю на нее и улыбаюсь. Потому что я давно нашел ее и выпил. Говорю, что не пью, все пытаются напоить. Говорю, что на диете все пытаются накормить. Говорю, что нет денег, то ли тихо говорю, то ли хреново слышат. Если тебе роют яму, не мешай. Закончат, сделаешь себе бассейн. Если тебе плюют в спину, гордись, ты впереди. Если в жизни что-то не клеится, возьми гвозди и забей на все.